Для организации автономной системы нередко выбирают котлы отопления на твердом топливе. Они позволяют быстро достичь нужной температуры в помещении, при этом расходы на них меньше, чем у других источников тепла. В этом видео я разберусь, почему это так и расскажу о видах твердотопленных котлов, чтобы ты смог выбрать лучший. Котел классический. Простая конструкция, состоящая из камеры сгорания топлива, зольника, водяной рубашки и выхода под дымоход. Это недорогие и простые в эксплуатации котлы. Кроме дров, их можно топить углем и брикетами. Недостаток – каждые 5-6 часов требуется загрузка топлива. Еще один недостаток этих котлов – большое количество золы, из-за чего котел нуждается в постоянной чистке. Эти котлы имеют низкий КПД и не очень эффективны, так как большое количество тепла уходит на улицу через дымоход. Полуавтоматические котлы Современные продвинутые модели имеют электронную начинку, которая регулирует подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым контролируя интенсивность сгорания топлива, исходя из заданной температуры. Более эффективны, чем классический котел. КПД достигает 85-86%. Это довольно популярный тип котлов, поэтому если пользуешься таким котлом, ставь лайк. О нем мы расскажем в отдельном ролике. Пиролизные котлы отопления. Для пиролизных котлов характерно наличие двух камер. Первый – верхний, куда закладывается топливо, и второй – нижний, где скапливается горючий газ от горения топлива в верхней камере. Для горения, а точнее тления, подается небольшое количество воздуха, и в результате одной закладки хватает на 10-12 часов. КПД при этом достигает 80-90%. Пиролизные котлы заметно дороже обычных, поскольку для их работы применяют электронику контроля, дымосос, да и сталь камер сгорания должна быть высокого качества и жаростойкой. Но, несмотря на цену, экономическая выгода в долгосрочной перспективе очевидна. Еще одним минусом является более сложная эксплуатация по сравнению с другими котлами. Пилетные котлы отопления. Пилеты – это экологически чистое топливо в виде градул. Производится из опилок, древесных отходов и торфа. Недостатки. Оборудование достаточно дорогое. Плюсы – удобные и практичные котлы с высоким КПД и широким диапазоном настроек, позволяющие регулировать работу котла до мелочей. Обладают большой автономностью до 10-15 суток. Это зависит от емкости бункера, куда загружается топливо. Твердотопливные котлы отопления длительного горения. Практически то же самое, что и пиролизные котлы с небольшими отличиями. Конструкция котла состоит из двух камер. В нижней клеит топливо, выделяя газ, которое сгорает в верхней камере, смешиваясь с воздухом. Модели котлов бывают двух- и трехходовыми, последние являются более эффективными. В наше время котлами длительного горения иногда называют классические котлы. Такой котел можно назвать относительно автономным. Около двух суток на дровах и примерно 5 суток на угле. Недостатком этого котла является более сложная эксплуатация по сравнению с другими котлами. Автоматические твердотопленные котлы. Один из самых распространенных котлов в Сибири. Достаточно большое количество моделей представлено на рынке. Его преимущество в том, что котел позволяет работать автономно до 10 дней на одной загрузке бункера. Из минусов эти котлы дороже классических. А какой котел выберешь ты? Буду рад видеть твой ответ в комментариях. Если это видео было полезным, подпишись на канал и обязательно жми на колокольчик, чтобы первым узнать о выходе нового ролика.